О, а вы как прикатили-то, ведь тяжело же Давид? Там еще одна остался, да? Один остался. А солома-то где? Туда укатили? Она улетела. Солома Опять, опять меня с ума свозят. О, оно сюда прикатилась, умница моя. Андрея а поросенку далее? А? Я ведь уснула, Андрей. <laughs> Я уснула. Я не могу, у меня голова закружилась. Это гузелька голову положила на подушку, она выключилась сама. Я не. Да, да ты что? Это... Ой, вообще класс. Маняш! Я тебе гроза была. Салковая же я. И там рулон тоже, да, полный, Андрей. Возле помойки один один только Так я видела один только. Офигеть. Я говорю, можно кормить. Поросят. Смотри. А раскатали, потом раскидывались. Я смотрю. А? Пускай кушает, пускай кушает. Пускаешь. Ну как я пям полный веброша дает. А там еще. Э, ладно, хлеб-то, пускай вон курицам, дам плюс они. Он еще жидкость, подожди. жидкость Вот ты еще прибрался у него что Я прибрался тяжелые чудовое... а салоны тяжелые Ну, ага. Но... очень хорошо пусть здесь надо закрыть. я то за хлебом вышла так-то и мы за вами надо <как> посмотреть ага. бегает ведь как лошадь да тоже закроете, да. знаю, да? А тоже такой, Андрей? А Давид-то помогал? Помогал. Это хорошо. Я сидела. Я говорю, ну-ка, пошли бегом, Дима-то пришел только. Ну-ка, оделся, говорю, Давид. Пожалуй, помогать всем. Все мужики, говорю, в огороде. Борются только. Так они борются только ж. Мама. Че? Вообще замерз. Курку одень. Вот тогда я суп поставил, я за хлебом ведь пошла так-то. Да ладно, ты суп сдаваришь, хорошо? Я помогу папе. Я умею Почистишь картошку, поджаришь морковку супом. Я... я за хлебом. Я, хочу, я... я папу посырю. Соскучилась? Ага. Ой, ладно. Ага. Ну, вам теперь хватит, девочки, хватит, да? Да, вам хватит. А в клюшке-то у не будете больше делать, да, Андрей? Нет, они зашли, да, я закрыла их, пускай сидят. Дома. Нет Я... Ты разив. а? Я, Я не знаю, с папой придешь Папа, <с гусей, нет, гусей нет Всем привет, друзья У нас обед поступил Мы по кушали, пообедали Жарную картошку Не надо туда лазить Всё, а? Попрыгать вот там На сене Да, сегодня сегодня У нас Андрей картошку попал 15, 16, 17 октября Три мешка выкопал Там Короче Как объяснить-то Наш отец нашел Картошку выкопать пришел, говорит, с утра Давай, Андрей, выкопаем Они быстро выкопали за час все выкопали. Поросенку варит. Человек, дань. Человек просто в деревне живет. Он посадил здесь в поселке. деревню у себя выкопала, а здесь говорит, не это некогда ему. Он таксист, на такси работает, и это, Отцу нашему. Это, сказал, идите копайте. Короче, вот так. А мы картошку эту. Для, для поросенка, да. Для пороснка. Вот. Варить как раз. Еще один мешок. Четыре. Здесь по три ведра и четыре ведра в другом мешке. Три. Три мешка вот. вот. Работяги работают, клюют. Гусей-то что выпустим, Андрей? А? Гусей-то выпустим. Да, да дети-то боятся. Сказал, там, что... Гуляли, да? Не И... <свеч> Девчонки не хотят, чтобы мы гусей выпустили. Надо выпустить, пускай гуляют. Пошли, пошли, Ой, у вас здесь благодать, ой, благодать. Давай, пошли гулять. Кашу сели, да? Молодцы. Пойди, Андрей, Андрей, Даринку убери. Она же не боится. Она... О, Бонька опять прыгает с вами. Она любит вас. <сíck> <сíck> там... Там, там, вот еще там, вот вот... Да, не Свасей там внутри сидят Мама, тоже. то потому что Там тепло, потому что вот у вас Боня. Сейчас я тваришку утащим. Боня нельзя. Андрей, Андрей, Маньку-то выпущу, наверное. А он не спогнал. О блин, ой, блин, чуть не задавил. Так, Маньку пойду выпущу. Чего? Не выпускают тебя? Сейчас выпустим. Выпустим. Бегать, Бегайте, на. А? Маньку-то выпустим. Пускай бегают. А? Да. Пойдем выпустим, пойдем. У тебя шапочка, ты что такое, что такое? Давай, маме, ручку пойдем. Пойдем козочек выпустим с папой, да? А, сейчас козочек выпустим. Пошлите коз выпускать, что? Так мы же кос выпускаем, здесь же я. Я вообще не иду, можно сказать. Ой, плакса по каждому поводу. Пустяку плачет. Вон, смотри, Маня выходит. Чё орёшь-то? Чё орешь? пугаешь? Белка. Ой, эти веревочки то надо забрать, собрать. Шпагат это. Ага, Смотри, ветки-то такие прям хром хрумят. Ну-ну. Шпагат этот надо убрать. Друзья, вам лайфхак показать, чтобы не забывать эти, как его маски. А то везде, куда не заходишь, маску требуют. А у нас сейчас строго опять сделали по-марийской. Короче, вот. День и ночь, вещь со мной маска. Зацепила, и все. Скажу, где маска? О, вспомнила, вот она. А, молодец. И все. А? Сейчас я закрою там, а то... А где обувь -то? Куда бы сняла? Бурки сняла! Лиза. Вон у неё! Это так что? Это вообще не наш! Ну-ка иди отсюда! понял ты чё? Куда смотришь? Пошли! Ишь! Пять кого! Уйдите, уйдите, там, это, выпускаю кур. Ой, он какой-то бешеный. Уйди, давай, выпускай. И нарунят на дороги. Да. Это какой-то левый петух. Ну, правильно, соседский какой-то. На, а вот, что я здесь, если я граблями, я не мусор убираем. Андрей подпливает. Привет! За рот ты что сделала? Моня! Все, здесь убирать надо. Все, я сегодня поеду на мотоволоке. Да? Нет. Да. Да Моня! или нет? Нет. Да. Да. Нет. Здесь надо взять. Дима, завтра в пионер в лагере уезжает на две недели отдыхать. Я ему же. А? в Журавушку. Отдыхать поеду, говорит. Давид говорит, летом поедет. Да, с с Богданом. Прям решили все. А так очень хорошо, Деми, не надо, я надо. вообще не хочу, чтобы ты место езжал. Место видно, место видно. Лишний раз. О, да кто тебе в город-то увезет? Папа же поедет завтра вместе. С папой мы вместе не поедем. Поедем. Да, Все, девочки, куда? Что опять придумала? Сейчас опять провалишься. А знаешь, куда Там яма же. А, туда провалилась? Вот, Пошлите пылище такое. Пойдемте. Даринка пойдем молница. Пошли. Даринку за руку возьми, Давид. Да? Мои помощники помогают мне Ай, молодцы Мамины помощницы Помощник Да Даринки, дайте маленькую палочку Тоже хочешь закинуть Она же тоже помощница Да, вот молодец, давай Она сама, сама Молодцы, давай быстро Вот здесь Раскладываю, раскладываюсь. Смотри, там рубит стоит. Вот все помощники, вот ада я. Вот адо я. Теперь мальчики там оставили. Да? Да. Молодцы. ПОДОМУ по дому нет. По дому нет? Ну, когда как по настроению, да. По настроению работают тоже. Ладно, дайте ей маленькую, дайте. Она прям радуется, когда даете. Я, я сейчас уберу, уберу дочь. Уберу. Даринки дайте, Дариночки дайте. Ох, все дают. Закидывайте все. М -м, так люди чесаться. Так. Еще пора снова опять не полностью, кажется. Вс. Ушами хлоп-хлоп. ушами. Нафиг дикая. Дикая, я знаю. Вс. Гуляй. Сюда. Она. Ты чего? Андрей укусит. Андрей укусит. Андрей сейчас сожбёт. Иди сюда, Давид, иди. Иди быстрей. У нас же все овчарки здесь. Детка. хвост появляется у Пети нашего. Чего? У Пети хвост появляется. Где? Перьев видишь? Ничего его него не было. Где девчонки? Ой, воду не... Дарина, ну-ка иди сюда. Воду-то без них наберем, наверное, Андрей. Без этих. Ну. Да, я ему какое-то да, сделаю. Ну что, друзья, сегодня наш ужин из мяса Зажарила, короче, ребрышки, печень, лучком, перчик, соль добавила. Что-то это пережарила, мне кажется. Но ну, ничего, нормально смотрится. Вот. И печеночка. Сливочное масло добавила. надо было молоко, добавится а было совсем. Так, здесь у нас просто вареная картошечка будет. Масло сверху положила. И она подтает, просто в тарелочку переложу картошку. Знаете, как вкусно? Ну, целая картошечка, картошечка а, с сливочным маслом, обалденно! Очень, очень, очень даже вкусно, друзья, очень вкусно будет. Вот. Не Ни толчунка ничего, чисто так. Ваш ужин. Муж, помылся, все, да? Угу. С легким паром, спасибо. Спасибо. Все, всем пока-пока, скажи. Пока, привет, пока. Понятно, все с тобой.